Так, ну давайте выполним Надо новое задание. С и Я должна знать, где держит Напишите, как со звуком. Вот сейчас нормально или сильно громкая игра. Керриган, мы нашли Джима. Где он? <кх> Его держат на тюремном корабле Моррис. Он каждый час перемещается по случайным координатам. Никто не знает, куда он прыгнет в следующий раз. Но он же должен где-то заправляться. Именно. И завтра корабль на 32 минуты остановится у станции «Атлас». Оттуда на корабль отправят танкер. После дозаправки Морос опять скроется. Наш приятель Тош вызвался помочь. Нет, вы сделали свою работу. Дальше я справлюсь сама. Будьте осторожны. По сравнению с Моросом, новый Фолсом — это ясли. Ну, я думаю, это тоже будет не сильно сложно. Без помощи рейдеров Рейнера Юлья Виафа находится рядом для боевой поддержки. Ну, наверняка я смогу все равно войска нанимать, по-любому. сенсоры фиксируют вас. Я буду передавать вам тактические данные. Будьте осторожны, Керриган. Мой отец принял все возможные меры, чтобы Рейнера никто не мог освободить. Твой отец не готов ко встрече со мной. Я позабочусь об этом. Одна Керриган у нас Разум... будет. Какого? Этот негр не ожидал такого, да? Наша миссия продолжается. это мой. Время пришло. Минкс будет страдать. Потом. А, Все бобы. Да! Они разбили платформу. Мы идем в обход. Да. Твоя подавая. Слушайте. А вот этот. Вот эта щупается он не могла помочь? Умирать. <смех> Поклоняться ей. Все Я позабочусь об этом. Ну-ка, подождите, Наша что там было написано? Самое время. Он думал, что его.. Он думал, игрока. что его никогда не заподозрит. А этот чувак. Ну-ка, убить его. Он думал, что его никогда не заподозрит. Поплатиться за свои грехи. Рой, нет, это я это не могу я. его убить. Что так, ой это Минск будет страдать. Так, ладно, вперед. Наша миссия продолжается. Да. Так, дали мне опять заразители. Время ну, вот пришло. я заразителей не люблю. Ими сложно управлять, контролить, точнее, сложно. Я позабочусь об этом. Они подкатили тяжелую артиллерию. Я королеву слушаю. Э. Рой, это я. Мы адаптируемся. Да, Минск будет страдать. Керриган, они закрыли главную переборку. Тебе придется разнести ее. Я разрушу эту преграду. Рой, защити меня. Рой ответил на пульсов. Она пытается прорваться к объекту. Остановите ее! Ступаем в бой! Высылайте подмогу! Будьте осторожны! Слуги! Защитите свою королеву! Вот и все. Моя место Что на этот раз? Наша миссия продолжается. Керриган, это Хорнер. Рядом с тобой есть отсек охраны. Там хранится тюремный реестр. Об остальном мы позаботимся, когда Джим будет в безопасности. Mm -hmm. Об этом. Мы адаптируемся. Керриган, рядом с тобой большой отряд охраны. Если внедрить здесь верофагов, то зараженные тираны сломят вражескую оборону. Тебе ведь не. перед Роем. Рой, это я. <свист> Наши союзники вступили в бой. Минск будет миссия продолжается я позабочусь об этом наши союзники вступили мой пошли его слушает не получится рой это я наши союзники вступили мой все позвони базу... Страдать. Наши... Наши союзники вступили в бой. Я позабочусь об этом. У нас нет средств. Минск будет страдать. Это мой мир. Этого не может быть! Уничтожить стыковочный мост! Отсоединить тюремный отсек! Ты слышал приказ? Стреляй! Отпустим наших бандитов на волю! Твоя королева слушает. Ты получила поврежден. Что на этот раз? Герриган, не думал, что у тебя хватит глупости сунуться сюда. Теперь. Из-за тебя погибнут все эти отважные люди. Что он сказал? Эти герои отдадут свои жизни, чтобы раз и навсегда уничтожить безжалостного монстра. Вы с Джеймсом Рейнером будете гореть потом вместе. Керриган, мы только что видели, как взорвался капитанский мостик. Морос разваливается на части. Ты должна спасти Джима. Времени почти не осталось. Наша миссия продолжать. Стреляйте, идиоты! Твоя королева слушает. Мы адаптируемся. К черту все! Бежим! Куда бежать? Кравлю снесло целый борт! Довольно! Ломайте ворота! Разумеется. Об этом. Бегом! Спасательные шлюпки! Скорей, скорей! Это тюремный отсек. Здесь нет спасательных шлюпов. Я не буду сидеть. Самое время. Мы адаптируемся. Постойте. Рой, это я. Все падут перед Роем. Наша миссия продолжается. Для нас нет приказа. Тюремный корабль разваливается на части. Нужно торопиться. Хорнер, я нашла реестр. Понял. Спасибо, Керриган. Время пришло. Моя месть свершится. Я позвоню. Это конец! Захватим да с тобой в этих паршивых тварей! Нет! Наша миссия... Обительс! Тиранский корабль долго не продержится! Все готово. Загара! Пусть Левиафан стабилизирует эту часть корабля. <к> <к> <к> <к> готово! Держись, Джим. Я уже рядом. Должна была спасти тебя. Что ты натворила? То, что должна была. Скажи это Фениксу и миллионам невинных, которых ты уничтожила. Ты поклялся убить королеву клинков. Ты всегда был единственным, кто верил в меня. Веришь ли ты в меня? До сих пор. Я люблю тебя. Помни об этом. Все кончено ждаемо было. Так, я хотел посмотреть, что я не выполнил до допустим того, чтобы запас здоровья Крыга написался ниже 50%. процентов бля. чем за 8 минут. Ну.. Не знаю, мне надо было тогда вообще, что ли, просто атаковать постоянно. Я даже не знаю, как это было сделать. Практически невозможно. Моя королева, ты не пользуешься всеми доступными способностями. Советую заглянуть в личный... Подожди-ка. Джим в медицинском отсеке, но я не думаю, что он захочет говорить. Мне нужно поговорить с тобой, Валерия. Ты ведь понимаешь, что я лечу на Кархал? Да. Ты хочешь убить моего отца? Он давно заслуживает смерти. Я должна знать, на чьей ты стороне. Я со своим народом. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Рада, что мы нашли общий язык. Моя королева. Последний Тебя уровень. Почти Тебе что. Тебе доступны самые мощные способности. Ой, жесть. Что тут у нас? Апокалипсис. Корриган наносит 300 единиц урона боевыми единицами. 700 единиц урона строения противника в указанной области. 300 единиц урона. Мне интересно, насколько большой спел. Если спел совсем маленький, то смысла тогда от этого... От этой способности нету. Вызов Левиафана. Корриган призывает могучего летающего Левиафана с ограниченным временем жизни. Он наносит значительный урон и восп... использует энергию для своих способностей. Десантные капсулы. призывают на поле боя изначальных зергов с ограниченным временем жизни. 40 зерглингов, 5 тараканов и 5 гидролисков. Но это довольно мало на самом деле, конечно. Вызов Левиафана, либо Апокалипсис. Апокалипсис. Три, три, это что означает Три секунды, что ли, люди? Три минуты, не знаю. Короче, очень жесткие способности, честно говоря. У меня Левиафан больше всего интересен. Я не знаю, насколько он, конечно, живучий, но предполагаю, что он не хуже Ультралиск. По жизни, я имею в виду. Да и урон, надеюсь, тоже наносит очень большой. Так, у Гидры новые способности, что ли, появились? А, ну, я понял, что он экскриптный может. Так, если есть люди, которые хотят, чтобы я читал чат, донатьте, я буду читать ваше сообщение. Так, ну, попробуем эволюцию. А готов к улучшению. Обнаружено существо с полезными генами. Позволят роевику порождать летающих саранчидов. Нужно поглотить, получить эссенцию, улучшить рой. Ну это я все в принципе видел уже. Так что, так оно. Планета Круксас-3. Новый Вавилон. Эссенция находится на территории Доминиона. Местный вид умеет летать. Обладает необходимыми для Рывика фрагментами кода. Из гнезда можно получить эссенцию. Позволит Рывику порождать летающих саранчидов. А доминионцы станут отличными мишенями. Путь нужно уничтожить И, ну, в принципе, это я уже все видел По-моему, просто в улучшениях даже были способности такие Так что ничего нового я здесь не увидел Рыбика. Новый вид. Падальщик. Порождает летающих саранчидов. Начинайте осаду. Окопайтесь тут и уничтожьте ракетную шахту. Силы тиранов оказывают сопротивление. Нужно использовать падальщиков. Воздушное превосходство. Так, дальше пойдем. Уничтожены. Вторжение Роя можно продолжать беспрепятственно. Подготовка к новым испытаниям. Планета Игнос. Недавно была убита мать стаи, стая в опасности. Зомбельный червь атакует стаю. Быстро передвигается под землей. Неуловимой. Эссенция необходима для усовершенствования роевика. Уничтожить. Получить генетический код. Так, что у нас еще здесь роевики? В чем их превосходство? У них пока нет никакого превосходства, да, то есть они просто обычные. А у Саранчи уже есть до определенное время, которое они живут. Червь скрылся под планетарной корой, перебрался в новую точку. Надо преследовать зачем власть вообще тогда из-под Жил бы там себе, да и жил бы. Мы бы его не могли бы достать вообще. Получено. Внедряю в генетический код роевика. Ползун прокапывает проход в планетарной коре, выходит на поверхность в указанной точке. Инкубатор атакован. Роевики должны прокопать глубинные тоннели, защитить улей. Блин, я не думал, что они так нападут быстро. Дополнительный улей под атакой. Нужно защитить. Доминион разгромлен Нужно подготовить к интеграции Генетический код рейвика Возвращаюсь в эволюционный отсек Интересно то, что они, получается, могут Выкапываться Жду решения Я, на самом деле, рейвиков не сильно люблю нанимать Поэтому, скорее всего, все равно У меня, конечно, их не будет Летающих сранчитов Но сейчас они уже будут, на самом деле, не сильно полезными Потому что большая часть противников сейчас будет уметь стрелять как по воздуху, так и по наземным целям. Так что, ну не знаю, падальщики, есть ли смысл вообще от него. Но если смысл тогда я от подвида ползун, тоже как бы не совсем Это правильно я сказал. Потому что ползун только выкапываться, может, и все, по сути, все его все его плюсы закончились на этом. Новый так что я все-таки возьму падальщика. Вот эта звериница у меня там уже вообще жесть. Ну что, теперь на Кархал, да? приказ всем матерям стай. Ро идет на Кархал. Наконец-то Менгск заплатят за свои преступления. Посмотрим, как это будет выглядеть. Я отправляюсь на Кархал. Время пришло. Зачем ты говоришь нам об этом? Там будет твориться безумие. Могут погибнуть миллионы. Валериан, людям понадобится лидер. Ты права. И как лидер своего народа, я хочу попросить тебя лишь об одном. Высади Рой в стороне от города. Это даст нам время на эвакуацию. Сражение на Кархале и так будет тяжелым. А ты хочешь еще больше усложнить его? Да. Я ошибалась в тебе, Валериан. Ты не такой, как твой отец. Хорошо, я дам тебе шанс. Сделай все возможное. Хотя бы как Хау повезло. В том смысле, что его жителей пожалеют. Что? А вот и кархал но ну, я конечно наверное не буду пока играть эти миссии потому что уже и так очень долго я провел время за игрой